Добрый день, дорогие друзья! Я Оксана Крюкова, и мне хочется сегодня с вами поделиться своим впечатлением от ретрита Анатолия Александровича Некрасова «Планетарное предназначение», которым я участвовала в августе этого года. Ретрит проходил на озере Чепаркуль, и для меня настолько это был вдохновенный процесс, который кардинально изменил мою дальнейшую жизнь, поэтому очень хочется с вами этим поделиться. Знакомство с творчеством Некрасова Анатолия Александровича началось с 2011 года, когда впервые мне папа подарил его книжку, и дальше все книги, все тренинги, которые только не появлялись у мастера, его преподавателей. Я во всех, в основном в первых потоках часто участвовала. И это помогло тому, что все фундаментальные вещи в моей жизни сотворились, благодаря тому, что были знания и было желание, я раскрыла свою женственность многомерно, масштабно, создала счастливую пару, семью, выстроила гармоничные отношения с родом. Поэтому, дорогие друзья, если вы почувствовали отклик в своем сердце, Увидев анонс этого мероприятия ретрит планетарное предназначение, то дайте себе шанс соединиться своей душой, почувствовать и реализовать истинное ваше предназначение. Легко, быстро, ретрит вам в этом очень поможет. Вы сонастроитесь с вашим путем, с вашей максимальной реализацией, и все будет складываться наилучшим образом. Благодарю еще раз Анатолию Александровича. До новых встреч, дорогие!